Сегодня я расскажу вам вот про эту старушку макивару. И вообще речь пойдет о том, как может долго прослужить макивара ТМБШ при эксплуатации в самых разных условиях. Вот эта вот макивара висела на улице, не снимаясь а со столба на протяжении фиговой тучи лет, около шести лет, возглавлена вот этими ремьями. И только вчера буквально эти ремни порвались от дождя, солнца и так далее. И вот я решил макивару снять. И показать, что с ней произошло за это время. Но сначала давайте для того, чтобы само сравнение нормально произвести, я принесу макивару новую. Сейчас мы дойдем. Посмотрим, как это выглядит. А я пока погоду покажу. Вот здесь она висела. На этом сам столбе. Вот. Когда я езжу куда-то снимать за границу или куда-то там еще, я беру всегда с собой какую-то новую макивару. И вы на съемках видите всегда макивару новую, красивую. Хотя я никогда не выбираю. Я прихожу как и сейчас захожу либо на склад либо у меня в гараже сейчас есть несколько штук вот они лежат платформы макивары камертоны и так далее и беру вот так вот в принципе любую макивару вот так вот взяла все я даже не знаю какая она итак что это за макивар это одна из самых первых макиваров МБШ которая была выпущена вообще это самая первая серия то есть э, самая первая модель на этой макиваре даже нету серийного номера вообще. То есть это макивара чуть ли не прототип из самых-самых первых партий. Вот, и для того, чтобы протестировать, эта макивара была повешена. Значит, э, у меня во дворе. И висела она э, и днем, и, и ночью, и в дождь, и в слякоть, и зимой, и летом всегда, не снимаясь вообще со столба, который вы видели на протяжении шести практически лет. Э, ничего на ней не заменялось, ни одна деталь, ни резина, ни боек ни отбойник, ничего. И из-за этого, из-за того, что она вот таким вот образом эксплуатировалась, нещадно тренировался на ней вообще постоянно. Э, что с ней вообще произошло за 6 лет? Вот смотрите. Ну, во-первых, есть трещина на байке. Вот она, выглядит. Но она только по этой поверхности, с внутренней с стороны ее нет. Здесь ничего нет. Да если бы даже было, то на работоспособность на макеваре это не влияет абсолютно никак. В основании тоже, видите, у нее появились трещины, оно разбухло. где появились тоже самые трещинки. Но ничего не случилось. Дело в том, что оно намокало, вода замерзала, потом опять растаивала и опять замерзала. В основном сам страдает это все ну, весной. И вот поэтому она приобрела такой вот вид. Резина потрескалась. Почему? Потому что на солнце. Но если вы макивару забираете домой, то есть выносите только на тренировки, занимаетесь, потом забираете домой, вид у нее сохранится всегда шикарный. Эта макивара не была покрыта никаким совершенно покрытием. То есть первые макивары не покрывались ничем. Сейчас, которые выпускаются, макивары новые, они покрыты специальной водонепроницаемой не краской, а мастикой которая значит, сохраняет дерево, она восковидной такой консистенцией. Макивар сохраняется долго. И только вот два года назад я покрасил эту макивару и стационарную, которая у меня стоит вообще немыслимое количество лет на улице. Пинотексом. Вот это единственное, что было сделано. То есть это было сделано по летом. Не прошлым, а позапрошлым летом это было сделано. Видите, все. Что произошло? И она сохранилась. И сегодня я проведу тренировку на ней. Уж коль скоро со столба я ее снял, потому что значит, оборвались вот эти ремни. Они просто выгорели на солнце. Ну и, разумеется, так как это а, они из полимера все делаются, да, то есть там какой-то лавсан, еще что-то, то солнечный свет, то есть ультрафиолет это дело разрушает. И в итоге вот а, они оборвались. Николь скоро они оборвались. Я сегодня беру, например, беру эту макивару МБШ с собой на тренировку и проведу тренировку на ней. Заодно еще посмотрите, как выглядит одна из моих тренировок на улице. А вот теперь посмотрим, как выглядит макивар новый. Ну, Самый последний серий. Вот это совершенно нулевый макивар с производства. Вообще, как говорится, на ней еще муха не сидит. На ней нет еще наклеек никаких. Ничего на ней нету, вот. нет печати, абсолютно новенькая. Вот так она выглядит, такого она богатого красивого цвета. Это из-за мастики, она, как раз она так и выглядит. Вот. Здесь уже есть серийный номер, вот. но нет еще наклеек. Ну все. я на уже другой конструкции. Сзади полозья есть. Вот на этой сзади полози никаких нет. Здесь уже сзади полозья. Здесь сверху вот есть такая штучка для того, чтобы было крепить удобнее ремнями. В общем, на этой уже макеваре есть, как говорится, все. Она уже такая как говорится, имеет абсолютно законченный красивый вид. Ну вот. Ну, что касается... А, тактика технических свойств и той, и другой, они совершенно идентичны. Вот посмотрите этой макеваре уже. Фиг знает с, с, сколько лет. И берем ее, да? Складем ее на землю. Так, как она, вон. И точно так же, как обычно проверяем. На ней полностью сохранена ее работоспособность. То есть, понимаете, все это дело сохранило все свои самые лучшие качества. Поэтому мотивары не страдает ни от чего. Если вы ее будете беречь, ну, в смысле, как ухаживать, в вот, таком плане, что вы эксплуатируете будете на улице охранить а дома, и, если, тем более, будет тренироваться дома, возьмете платформу для нее, то с ней вообще ничего не произойдет. Она вот в таком виде, в таком виде, сохранится всегда, вообще всю жизнь, что называется. Вот. Если эксплуатировать ее нещадно вообще, да, то вот а, она станет вот как бы такая, но это никак не повлияет на ее а, тактико-технические качества. Вот смотрите, видите, у меня даже если она серебрянкой покрыта. Это почему? Потому что когда я красил столб, на котором она висит, я ее даже не снимал. Ну смотрите, если я хочу вернуть ей а, еще какие-то суперкачественные, ее достаточно просто зашкурить и все. И мастикой покрытия. Она станет такая, как это. Если захочу, заменю боек. Боек легко меняется, отворачиваются два болта. ставится новый боек. Тем более сейчас выпущен еще и детский боек. Так что есть у кого старые макивары, а кто работает на них, спокойно приобретаете новый боек с э, детский, если у вас есть смедеть. И начинайте тренировать их на макиваре. Детский боек, он там у него намного выше, сопротивление меньше, можно будет просто пахать. Ну вот. Все, что я хотел сказать об этом. А теперь смотрите, как дело выглядеть дальше. Здесь берется вот такая сумка, такая специальная сумка для макивара мбаша, которую я переношу для того, чтобы ходить на тренировку. Здесь сумка, есть ее карманы. В этом кармане будет камера лежать. В этом кармане у меня лежит тренировка маска сейчас, то, что я буду заниматься ленией. И лежит комплект ленией, которым я буду речь макивару крепить крепить к дереву кстати у кого есть такие старые ремни которые там вот оборвались, элементарно да просто заменяйте сами ремни речты с ними ничего не случится я это все заменю и будет все наработать как работало раньше Антиварище посудуют мне фигуру дучу лет можете специально ради такого припинта, ради прикола запишу на ней еще несколько видосов Макивар должна иметь рабочий вид, как и кимоно. Ходить нет, Он может и рабочий вид иметь не шикарный, красивый, а может иметь рабочий вид вот, как рабочий, как пояс у кимоно. У старого мастера потёртый, так и всего том, что она действительно работает. Ну и вот, вот специальная Кстати, на неё созанезают все макивары. От самых первых, которые были, на самая маленькая по размеру. Эти залезают, не залезают, но которые были раньше, у которых есть значит, выступы, и спереди, и сзади. Она готова. Кивара закреплена, и можно спокойно идти на тренировку. Ну что, погнали. Ну что, вот, собственно говоря, я на месте. Что такое место? Да любое место в парке. Каждый раз это будет новое. Главное вот. Дерево, любимое мое дерево, сосна, ну в данном случае это будет не сосна, в данном случае это будет ель. Какая разница, будем приступать, сейчас закрепим макевару и вперед. Это не, не полноценная тренировка, это часть, это а, а, фрагмент общей тренировки, в которой у меня еще сегодня очень много всего. И кроссфит, и бег, и ката, вот, и бой с тенью, и работа на мешке. Все. Вот. А ежедневно, вот, может быть, вообще иногда по 15-20 минут берется только, например, после хорошей разминки кистей с фристайл. Кстати, обязательно перед любым типом работы на макеваре нужно руки обязательно размять. И после работы на макиваре обязательно сделать тоже заминку. И не постесняться потратить на это время. У меня об этом есть отдельное специальное видео. Подписывайтесь на мои рассылки. Все, друзья, до встречи. Всем пока.